С не собственное название, а телевизионный спортивный канал. Мы его придумали, потому что мы все годы, пока мы занимались, когда мы с тех пор, как мы начали заниматься организацией соревнований, детских, юношеских, потом профессиональные команды, когда создали БК «Киев», все годы мы сталкивались с непониманием, так сказать, двух миров, не пересекающихся. Это мир спортивного менеджмента и спортивных болельщиков, мир, который хочет, чтобы баскетбол был в телевизоре, и мир телевизионный, от которого первый мир ждет, что тот телевизионный мир будет показывать, будет промотировать, будет делать это красиво, эффективно и с пониманием. И вот весь вот этот наш путь он дал нам понимание того, что эти два мира, они вообще не только не пересекаются практически, они взаимоотталкиваются. Потому что первый мир живет в идеалистических представлениях, что это очень нужно, это очень красиво, и с одной стороны это, как бы, с одной стороны, это правильно, с другой стороны это заблуждение, потому что есть реализация в Украине. Другой мир – это телевизионный мир, который живет, значит, погружен внутрь себя, оперируют исключительно категориями доли рейтинги и остальные, в цифрах описываемые, в цифрах описанные результаты. В большинстве случаев это, это, это нереально происходящее. Это давайте называйтесь это, это подтасовка. И вот люди, находящиеся с той стороны экрана, те, которые делают телевидение, им в подавляющем большинстве своем это неинтересно. Ну, им как бы не до этого. У них деньги за политику, деньги на освоение э, всевозможных ток-шоу, всевозможных э, глянцевых шоу. Не хотят, неинтересно. Есть более легкие способы освоения бюджетов. Э, ну, с точки зрения производства есть. Мы не будем залазить в детали. Ну, как минимум, есть большой набор всевозможных э, э, телевизионных продуктов, в которых деньги значительно больше, значительно эффективнее осваиваются и употребляются менеджментом.